Так, ну у нас второй день, мы теперь ознакомились, ну так кратенько-бегленько мне рассказали, что зачем, что к чему, выбор материалов, ну такой, крупненький, крупненький, но скажем так, не богатенький относительно каких-то дорогих брендов, потому что это все-таки ну, бюджет, нельзя придерживаться сильно к этому. И есть чуть-чуть новые линейки, с которой мы сегодня попробуем на мое усмотрение самый понравившийся мне материал из интересного это грунт все остальное ну лаки лаки да хорошо шпатлевки у них есть не знаю получится попробуем нет шпатлевки не глобально интересно пойдем по порядочку быстренько грунт наполнитель бюджетный 3 к одному грунт мокрый по мокрому именно для мокрый по мокрому грунт наполнитель есть разные твердосы есть разные разбавители Ничего сверхсекретного военного. А Грунт-кислотник. А, Но ну, кислотник не тот, который обычный, а, привычный, отдельный артофосфорный, отдельный наполнители, все смолы. Грунт, а, как бы вот основной компонент, а это к нему разбавитель, который активирует его все. Его мы попробуем. А попробуем, наверное, нанести вот этот грунт и как он трется, то есть вот в этой связке. То есть такой стандартненький вариант. Потом, далее... Акриловые краски готовые, базовые краски готовые. Это все, что представлено на рынках. Я думаю, с этим знакомы все. Разные отвердители для разных температур к грунтам. То есть, когда холодно, поменяли отвердосы, все нормально. Куча лаков, из которых мы попробуем два сегодня. Два – это один самый распространенный давно уже, как бы всем известный старый лак. И более-менее новый, чуть подороже, полуторасловник. Интересно? Попробуем. Посмотрим. Есть растворитель для переходов. Жаль, что в баллонах его нет. И есть бесцветная база для переходов. Это готовый бинтер. Ну, для перехода уже готовый. Тот, который не надо разбавлять. Очиститель для пластика. Используется именно для очистить голый пластик. Это как бы обезжирка, конкретно которая предназначена для пластика. Ну, есть такая позиция, как-то интересная для меня, но тем не менее. Далее, а, а, пластифицирующая добавка в двухкомпонентные материалы, то есть у грунты, в лаке. Грунт по пластику, шпатлевка по пластику. И что дальше? Что дальше еще есть интересное? у Смарта это отдельная линейка Мобихела, чуть дороже которая какой-то улучшенный модифицированный кислотник то есть это по сути он же ну говорят что по характеристикам чуть даже лучше антисиликон Грунты черный серый белый и к грунтам есть два твердоса тот который три к одному типа бюджетный вариант и тот который 5 к одному чуть подороже меняет чуть-чуть состав очиститель для металла мы его проверим попробуем на голый металл он как правильно увеличивая этот гезию да, к комплина. тем, которые оцинковки и, да, и алюминий. То есть если алюминия оцинковка, я первый раз такой вижу, он пахнет интересно. То есть очищать ну, можно и металл голый, правильно? Да. Попробуем его потом. Если мы работаем с оцинковками алюминиями, разбавитель для грунта, который увеличивают адгезию к да, активный активный разбавитель который если площадь э, используется на поверхности где площадь ну, протира да. металла большая, большая. ну короче когда допустим полный элемент да. то есть ну реально не видел такого именно вот попробуем с вот этим грунтом ну и разбавитель стандартно если грунтуем пластик грунтуем там какой-то ремонтный участок также что из интересного в этом грунте что собственно мне его интересно попробовать он как бы три в одном то есть его и на пластик можно на голый с э, вот этим разбавителем, да? Ну, лучше, конечно, использовать грунт по пластику, но тем не менее можно. Его же на ремонтные, и его же, как мокрый по мокрому, можно использовать. Вот мы его попробуем использовать сегодня как мокрый... Стоп, а мы его... Куда мы его сейчас? Мы его будем... Тут, тут под перетирку. А, да, а этот попробуем именно как мокрый по мокрому, на голый металл. Пойдем глянем, что мы сегодня вообще можем успеть сделать. У нас есть несколько подготовленных панелей. На одну из них нанесем кислотник и наполнитель, оставим под перетирку, просто посмотрим, как сохнет. То есть мы сейчас до обеда, мы после обеда будем чухать. На другую из них сейчас нанесем вот этот грунт для металла, ну, обезжирим для металла и грунт в версии мокропомокрого и окрасим ее. Просто посмотрим, как себя ведет этот грунт уже в работе мокропомокрого. Сейчас будем наносить кислотный праймер, ваш праймер. Это однокомпонентный, разбавляется праймер разбавителем. 20-30% процентов нужно добавить его. Это разбавитель только к этому грунту. Да, это разбавитель только к этому грунту, и он же является активатором. То есть без этого разбавителя грунт не работает. Угу. Хотя он является однокомпонентным, но без него он э, не будет выполнять своих прямых назначений. Угу. Именно кислотные эти коррозионные грунты. Пятнадцать двадцать по кидейски. Один и три, один и миллиметра, двадцать микрон примерно где даже не указано сколько слоев, но... Один-два слоя наносится, ага. ну, в принципе мы наносим всегда, разбавляем 25-30% с разбавителем, и... э, наносим один слой, такой мокрый достаточно, и на этом и все. все да. То есть, как сказать, с этим глутом, э, очень часто ну, получаются такие проблемы, когда э, работают в холодных условиях. Он не сохнет, наверное. Он, ну, не то, что не сохнет, иногда часто ну, может, как любой материал, сорваться в потек. Ага. Вот, сорвался в потек, с этим потеком нужно сделать просто. Взял либо пальцем его убрал, вытер. либо тряпкой вытер и, и все. Потому что э, просто ничего и можно нет. не делать. Просто его вытер, чтобы не было самого потека. Потому что материал однокомпонентный. И в потеке ну, как бы он естественно будет сохнуть долго. И понятно, он может <и> не высохнет. Да, и, и потом именно в этом месте может быть проблема. Типа подорвет или типа грунт будет наполнитель плохо сохнуть. Э, мы берем три к одному линейку. Uh -huh. Ну и разбавляем на 30 процентов. Вот Можно весы использовать. А, Ты да, говоришь, что есть таблица ко всем материалам для весов? Да, это вот в этой в черной книжечке. А то что мне дали? Да, да. но этот грунт э, там <coughs> мы разбавляем от 20 до 30 процентов. Жестких, да, требований нет. Нет тут жестких требований. Это просто разбавить. Но этот грунт работает не физика, этот грунт химия работает. Поэтому а, тут да. толщина слоя ну, критично не повлияет. Потому что он в чистую сам по себе не работает. Сверху него наполнители, какие-либо мокрые по мокрому и так далее. А, ну он пропускает влагу. Влагу он пропускает. Ну, то же, он если, химия если работает, он не да, Если мы нанесем, например, на панель, кто так угу. хочет временно защитить, то, ну, как бы... Какое-то время выдержит, но там через полгода вот эта деталь, покрытая грунтом, если ничем ее сверху дополнительно не обработать, она начнет рожареть. потому что сам грунт влагу пропускает. Да и все. То есть он даже получается не идеальный глянец у него. Ага. Я просто ну что-то предполагался, что он мокрее наверно нальется. Ну надо налить. Тут просто э -э, камуфлажный. Он еще он просто сам по себе. Ну его надо было либо более больше разбавить. Э -э, либо... Не, ну это нормально. То есть, а, Это а то это что нормально. надо. Ага. Да, он уже сохнет, Сейчас пока сполоснем, разведем грунт. Ну, грунт можно я нанесу, Мне интересно этот компакт-праймер попробовать. Линейками открываете. Да, мы такой мы не не Ну, как все, короче. Это уже как бы открытый грунт, он использовался, но осадка явного, вот так что что-то там на дно упало, не видно. Что мне иногда не нравится, что ты наливаешь, а вот этот островок, он не затягивается, избивает тебя. 10% да? 10% хватит или больше? Да, 10. Так, два слойчика, два слойчика. может во второй слой нальем чуть больше разбавителя, надо? Ну можно точнее. Нормально. Можно добавлять там и 10, и 15 процентов, и 20 ну, ну тут сейчас 10. И мне очень понравилось, как на тех тест панелях, которые им залиты, прям гладенько-гладенько все. Это... Это делал, просто специально так а... более Есть такие дела. Так, ну первый слой у нас высох, ну не знаю, минут 10, наверное, прошло. То есть межлойка. Сейчас во второй добавили еще сколько? Процентов 7-8 там? Да, 5 до ну, До 10 примерно. То есть, чтобы растянуть его. Вот, вот это оно. Вот это уже поинтереснее. И как я люблю вот так вот сделать, потечет, не потечет. Потечет, не потечет. И если еще не забудем, когда высохнет перед перетиркой, померить толщину общего покрытия, у нас же там голый металл. Ну, Можем забыть, конечно, не, не, не исключено. Все, теперь это в сушку. Будем дальше ну, с ним чухать его. А сейчас открасимся мокрый по мокрому, и именно открасимся. Далее. У нас сейчас идет в работу смарт-линейка. Мы будем пробовать грунт в версии мокрый по мокрому. В той версии, в которой используется... Очиститель именно для металла и активатор именно для работы на голом металле, цинках, алюминия. Это, это святая жидкость, которая должна сделать металл непробиваемой. Конечно, шутка, но и очень интересно конечно, понимать бы, что она на уровне химии делает, но это даже на запах абсолютно нифига не обезжирка. Сейчас мы, к сожалению, не будем переливаться некогда. Берем бумажную салфетку, мочим ей вот так, обильно мочим, там сейчас натекает в руку. А тут уже все обеспылено, чтобы не гонять мусор вот этот мокрый. Блин, ну вообще по запаху, ну нифига не обезжирка. Далее. У нас будет версия 5 к 1. Это отвердитель, который позволяет разводить этот грунт 5 к 1 смотрим как раз он видно что не тронутая сколько там осадка а вот столько там осадка ага сейчас это все вымешаем разбавим я не буду показывать как просто скажу сколько чего мы туда налили так разбавили мы сюда налили 40-45, потому что по стакану, ну, сложно сказать, уже за грани всех меток вышли. Примерно как лачок, такой даже жидкий лачок. 1,3 дюза будет у нас, потому что, потому что мокрый по мокрому. Ну, тут уже не видно, что там рекомендовалось. И в один слой сейчас будем, ну, грубо говоря, просто зальем. А видишь, смотри, подожди, а, все-таки с металлом что-то происходит, потому что там, где салфетка была мокрая, там, где не сильно а, промочил металл, что-то он, он делает. А то и активный металл-клинер для очистки металла. Вам после высыхания глянцевый ну, или матовый? Uh, это будет такой полу. Uh. Это будет более матовый. Больше матовый. Окей. Okay. Сколько времени примерно? Uh, перед покраской 20-30 минут на 20 градусов. Mm. У нас хорошо ну будет У нас да, на сейчас ровно. хорошо тепло. Поэтому моем пистолет, заливаем краску, чуть ждем и, и красим. Во сколько вообще его можно слоев, то есть, вот если в, надо? Этиментруется 1 <связывается> ну, я бы сказал, завод 2, Мы так под 1, то есть, ну, в принципе, вот в данном случае у нас голый металл, у нас э, сбита риска там 180, то есть, я бы сказал, крупная достаточно, можно еще раз повторить. Ну, вообще, вот этого достаточно слоя, или можно еще? Ну, Сейчас. нужно, наверное, больше нужно еще. Ну, так давай то, сделаем, ну, так, чтобы... Потому что... что у нас под низом нет топорезного грунта да. у нас нет... Нам нужно так такой, может сделаем, да? Можно прям сразу? Да, я Ну все, теперь ждем, когда он полностью высохнет, посмотрим, что, что будет у нас. Прошло минут примерно 20. На ощупь он как будто такой ну, прорезиненный. Сейчас попробуем ногтем. Понятно, мокрый по-мокрому, еще свежий. У нас есть такой дефект, как волосинка. Со старта надо было поголочку убрать. И где-то тут я увидел небольшую мусоринку. На камеру не будет. Видно. Вот сверху есть мусоринка. Попробуем убрать именно сейчас. Вообще я бы такое что не рисковал бы еще посушил. Ну, ради интереса. Окрашивать а уже можно прямо сейчас. То есть мы это, собственно, сейчас и будем делать. Краску взяли готовую. Кварц из того что я для себя уточнил и такой момент ну, не совсем удобный есть для миксов то есть для стойки свой разбавитель для готовых продуктов свой разбавитель ну как бы такой вот момент особенность Еще взяли кварт потому что ну, там, как бы два слоя укроет по идее два слоя укроет что по времени он не так, ну попробуем, выдали мне 800 Кусмердекс, сухую, уголочек от нее отрываем, ну мне кажется, я еще не попробовал, мне кажется, что сыроватое еще для подтирки, а там кто его знает, с волосиной в этом случае прям такого сильного ничего мы не сделаем, это надо было убирать сразу и подливать, чтобы потом убрать. И сейчас это можно только подзагладить края. И, кстати, не прилипает, как ни не странно. Я думаю, будет прилипать и не катится удивительно. Грунт этот не из дешевых, то есть это не бюджетная линейка, поэтому может быть с него даже можно что-то спросить. А нет, эта штука ковырнул его углом ну сыра еще сыра для того, чтобы убирать такие косяки если у нас что-то не понравилось как и в принципе у всех грунты мокрых по мокрому можно высушить и дотереть потом что-то не крупный ссор выковырится. Что-то мелкое, да, что-то крупное нет однозначно. Сейчас, как я говорю, то, что липкой салфеткой протираем, мало ли, может что-то я там натер, мало ли, может что-то упало. Это старина, она да, выколупнулась просто. То есть для покраски этот грунт уже готов, но если есть какой-то дефект, лучше, конечно, рекомендовать, как и все это говорят, высушить его, перетереть и потом тогда доработать, если есть действительно крупные дефекты какие-то. Варца, наверное, три слоя, да, будет. Два с половиной, я думаю. Ну, ну, да кстати, давай сейчас сделаем а, да, да, без выкраски кличетку, чтобы а, вы понимали, а стоит, а да. Давай. Красит пятитысячная ВЛП дюза 1,3. Лачок буду я наносить, потому что мне интересно пощупать два лака. На этой панели один лак, а на других панелях, там, в следующих видео покажу другой лачок. Ну, база, база как база, ничего сверхъестественного о базе сказать или рассказать что-то, ну, не знаю, походу ну, с, этой, с этой базой знакомы все, потому что она есть вообще на любом рынке, в любом магазине, и по цене она середнячок. Сейчас на тест выкраску нанесем такой же слой, а потом параллельно его... Ну вообще обычно куда-то сбоку там клеят, да, снизу. Минут 10. У нас сейчас тут печка топит хорошо. Кстати, вот образец примитивной камеры, но камеры. Сверху с угла подача с большей ну, от половины в ту сторону. А здесь идет выход в стене. Это самая простая конструкция камеры, чтобы не долбить пол, не ковырять, ничего не делать. Такое, как бы, диагональное сдвижение. Поехали. Теперь эффектный слой один. И все, что у нас смотрелось там как бы неправильно прокрашенным, где-то мокрее, где-то суше, это все выровняло. Разровняло. Все, теперь сушка и лачок. Минут 15 прошло. На отлип все четко. За пальцем и на пальце ничего не стоит, значит можно дальше работать. Лак как лак. Да, действительно, как нанесешь, так и остается. У нас первый слой остался таким же, каким он и был после нанесения. К лаку вопросов никаких, у меня только, кстати, претензия. Медленновато с дюзу 1.3, я привык быстрее. Обычный двухслойный. Ну, ну лак, лак, все. А ну сейчас она на уголочке так припылю, уйдет ли в потек. Ну, потом. Ну, так, от души уже. И сейчас, когда высохнет, мы ее померяем толщину общего слоя. Продолжаем с грунтом. А, грунт а, просох. В камере пока мы там работали ну, мишечка потом поставили на него лампу лампу он постоял наверно ну, больше получаса из того что наносили тут я подливал ничего никуда не потекло то есть даже не не поднаплыло, камера не падать то есть даже не поднаплыло. растянулся ну хорошо растянулся в последний слой еще добавили разбавителя и теперь толщиномер так чисто глянуть сколько у нас получилось 95 это два слоя второй чуть более разбавленный 98 84 99 оно а ну сверху 88 mm. странно 84 и тут где наливал пожирнее ну вот 123 то есть там где третий слой поднавалил пожалуйста все все предсказуемо. Итак, закончим тест. Тест был здесь грунт, здесь был открас, положили под лампу, чтобы полноценно все высохло у нас. И теперь мы померяем толщину ремонта, потому что окрашивалось все на голый металл через ну, через грунт мокрый помопа. 111 микрон, 130. Вот снизу 90 101 82 покрытие еще сыроватое Но я надеюсь это сильно прям уж не повлияет на показания то есть у нас колеблется от там от 90 да, до там, 120 возьмем грубо